хочешь зарабатывать с MyLead, но все еще не понимаешь, что такое партнерская ссылка? Давай я расскажу тебе, что и как. Партнерская ссылка – это особая ссылка, благодаря которой ты зарабатываешь деньги на MyLead. Такие ссылки можно продвигать онлайн, высылая своим знакомым, либо же подписчикам. Когда кто-то из них кликнет в твою ссылку и совершит определенное действие, ты получишь свою прибыль. Больше о партнерском маркетинге ты узнаешь на YouTube-канале MyLead.